Андрей Александр Александрович, вот я знаю, что вы один из таких специалистов, который большое количество времени в жизни посвятил изучением, как сделать так, чтобы отношения в семье между людьми были, то есть как они выстраивались, как они актуализировались как они даже если разрушаются восстанавливались то вот скажите пожалуйста я вот с него с этого начну как на ваш взгляд на чем вообще в принципе держатся отношения вот какая там есть некая фундаментальная основа которая если она есть присутствует отношения всегда будут и у них есть некая тенденция к развитию замечательный вопрос вообще мне нравится начало Наверное, не случайно была задержка. Кому-то, наверное, не нравятся такие глубокие вещи, которые открываются в мире. Есть так называемые силы сдерживания, как говорят сейчас. Но отвечаю на ваш вопрос. Действительно, вопрос очень важный, потому что многие идут по наитию, не понимая всей глубины того, что стоит за их стремлением быть вместе. А за их стремлением быть вместе вообще стоит э, такая глубина, которая, ну, можно сказать одним только словом, космическая. Э, не будем уходить в эзотерику. Я практик, я, хотя я в свое время занимался лазерами, для меня вопрос энергии довольно близок. Mm. Вот. Тем не менее, значит, действительно, в мире существуют две энергии, которые во взаимодействии друг с другом рождают все. Жизнь в том числе. Это мужская и женская энергия. Или на Востоке ее называют инь-янь, там, ну, неважно, как на, дело не в названии, а дело в сути. У, у физиков, у науки тоже есть такое понятие, даже я читал одну статью научную, в которой говорится, что... По космосу прокатываются волны, такая синусоида, мужская, женская. То есть, вот, э, э, то есть со всех сторон говорят об одном и том же, а о чем? Что э, в мире существуют действительно две энергии, которые все определяют, мужская и женская. И в их соединении рождается все. В их соединении. Э, рождаются люди, рождаются звезды, рождаются планеты и так далее. То есть их они могут по-разному называться, там, гравитационные, прочее, ну, это неважно, но они э, существуют, и именно в своей полярности они создают вот эффект такого творчества, высочайшего творчества, при котором может родиться, ну, родиться человеку. Это же такая уникальная система, и ее родить, это же не просто так, это действительно только на вот таком глубочайшем взаимодействии мужских и женских энергий. Мы их называем здесь по-своему на земле мужские и женские но вообще это вот две такие полярные энергии вот вот это и стоит за стремлением соединиться хотим мы этого нет кто-то говорит да я не хочу этих отношений там это все от ума в сути мы все идем в этом направлении и поэтому несмотря на то что э, идут в соединение мужчины и женщины там допустим идет тысяча мужчин и женщин из них потом 600 отстреливают как минимум то есть они распадаются в первые годы но они встают и продолжают и снова идут на это амбразуры на это на эти трудности на это испытание там конечно присутствует радость и счастье но это у небольшого числа если взять вот физический такой подход в физике есть такое понятие если что-то меньше пяти процентов то это не считается результатом а меньше пяти процентов так вот счастливых семей на земле меньше пяти процентов все остальное браки То есть брак я в прошлом производстве поэтому для меня слово брак однозначно некачественный продукт я семью никогда не называю браком но это моя фишка ладно так вот меньше пяти то есть Практически это не результат, но это результат, и туда идут, и идут, и идут, и идут, снова пытаясь попасть в это число 5%. Вот я считаю, что стоит за этим. Да, но вот если мы, я уточняю еще такой вопрос, что э, понятно, что когда семья создается, это, и это желание одной энергии, если вот эту терминологию сейчас брать, соединиться с другой энергией то правильно ли я вас понял из ответа, что вот это соединение и называются отношения? то есть да? И тогда у этого вот соединения есть какие-то, вы как исследователь, наверное, уже увидели, что есть какие-то ну, законы, какие-то правила, какая-то определенная такая алгоритмика, то есть по которой, в общем-то, если что-то делать, то ты обязательно эти отношения выстроишь. То есть, выстроишь эту связь. Вот если есть, можете в нескольких таких примерах или формах показать, рассказать, как это происходит. Потому что для 95% о которых вы говорите, они ну, актуальны. Ведь это такое жизненно важно. Очередной хороший вопрос. Согласен, согласен, да действительно вот это соединение мужских и женских энергий это здесь рождается все, все все и в том числе вся форма все формы взаимоотношений и они конечно же имеют определенные а, смыслы и определенные а, законы а, принципы то есть это все есть это все есть и вот здесь мы подходим к очень важному вопросу который я считаю главный вот, в этой проблематике, как научным языком говорят. А именно, безграмотность. Вопиющая безграмотность. Я бы сказал, невежество в простых, в элементарных вопросах взаимодействия мужчины и женщины и в создании семьи. То есть, вы знаете, я этим занимаюсь. Я первый в России, кто начал так активно заниматься, когда люди или В начале 90-х годов я занимался семьей. Начал заниматься семьей. Это совершенно было непопулярно. Но я постоянно этим занимался, занимался. И, в конце концов, сейчас о семье не говорит только ленивый. Все пошло. Даже государство стало говорить о семье. Так вот, люди не понимают, они не понимают даже смысл, зачем создается семья. Знаете, 90, те с лишним процент, не понимают, зачем создается семья. Да? Спроси вот сейчас, ну, начнется там посадить дерево, родить сына, построить дом. Ну, то есть такой вот защитник, там, продолжение рода, ну, чего только не наслышишься. Но, по сути, ответят на вопрос единицы. А ответ простой. Вот я просто на этом примере хочу показать пример безграмотности. Потому что, не зная зачем, ты не знаешь, куда ты идешь. Зачем ты идешь? Это называется ⁇ пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что ⁇ вот сказочный такой посыл. Ну там с помощью волшебства человек чего-то находит. Но это волшебство, это единицы находят. А основная эта масса не знает, зачем создается семья. Они знают, и естественно, не знают, зачем ты попадешь, не зная куда. Вот они и попадают, не зная куда. Семья создается, как раз вот эти мужские и женские энергии встречаются для развития, для дальнейшего продолжения эволюции эволюции, то есть развитие личностей, если переводить уже на наш человеческий формат, то это для развития личности, чтобы мы вот в этом теснейшем взаимодействии мужских и женских энергий в семье, мы начали формировать друг друга новым, потому что мужчина один, когда он идет по жизни один, это один одна э, как говорится, категория. Женщина тоже одна. Но когда соединяется, это другая категория. Это уже другой процесс. Это новый этап развития личности. И в этом тесном взаимодействии мужских и женских энергий происходит мощнейший процесс развития. И опять же, вот эта вот безграмотность ведет к тому, что люди уже на старте, на старте неправильно соединяются. То есть не понимая зачем, Женщина, например, я хочу детей, много детей, семью, там много детей. Вот она за этим, по этой причине ищет мужчину, соответственно, находит мужчину. Не всегда, правда, он хочет детей, но она его заставит иметь детей. В результате они живут ради того, что не должно быть их определяющей жизнь. Естественно, такая семья на грани фола она в любой момент может распаться. Допустим, нет детей, он ее бросает, ну, к примеру. Там, ну, там или что-то проблема с детьми и так далее, и так далее. Не в этом увязают, семьи нет. Или мать уходит в детей, ну и так далее. То есть дети появились, ради этого она создала семью, но дети не главное. И, соответственно, она, получив детей, всего остального не получает. Поэтому на старте нужно понимать. Что ты встречаешься с человеком и создаешь с ним пару и семью для того, чтобы ты развивался как личность. И чтобы рядом с тобой эта личность тоже развивалась. И в общем развитии вы достигаете каких-то высот. есть дети, есть творчество, есть материальное благополучие и так далее. Все это растет, растет, растет. Потому что для меня семья это только та, которая обязательно с года в год растет в своем развитии. Это семья. Все остальное брак те, которые сначала хорошо конфетно-букетный период, а потом все вниз, это это брак. Так вот, а это все вверх. Так вот, это может произойти только тогда, когда они понимают, осознают, что они встретились для того, чтобы расти, развиваться и так далее. Вот видите, вот даже вот в этом простом вопросе, а таких вопросов несколько, них не, не бесконечное количество, а конкретно несколько вопросов. Я Uh, был у меня период такой я вообще вошел-то в эту тему психологии не просто так меня же uh, ну как положено <laughs> чаще всего на пинках <laughs> uh, с помощью пенделя меня загнали То есть я получил серьезную болезнь с которой uh, врачи меня уже не могли вытащить и я стал искать uh, путь uh, вы, вытащить я был инженер директор завода иду инженер я управляю там 3000 человек там и не, не, не могу справиться с этими 80 чтобы, ну, просто так да. ну, что это за дела такие что это за система завод там крутится вертится что-то делать а здесь я не могу контролировать это давай разбираться я изучал восточную философию жил в индии потом э, в сирии суфизм изучал, то есть потом по россии по монастырям проехал то есть я пытался найти вот эту философию жизни с конце концов создал и вытащил себя но это только было полпути то что вытащить себя это еще мало надо еще жить и жить счастливо да. вот. и, и потому что здоровых то много но счастливых намного меньше и вот я э, тогда э, Мир, как говорится, когда я был готов, пришел и учитель. И был я на Дальнем Востоке, в Владивостоке, и там встретил... А, не было, в Хабаровске. Проездом был. И там встретил одного мудреца, он мне сказал. Говорит, ты должен создать учение о семье. Я говорю, как учение семьи? Я говорю, существует целый институт, и там книг столько написано. Он говорит, учения о семье нет. Это меня заинтересовало. Я стал изучать от Конфуция до сегодняшних дней, прошерстил все и увидел, что действительно учение о семье, тем более о семье не просто семья, а, как я понимаю, о счастливой семье. Такого нет в природе. Ну, есть, есть. есть масса э, институтов, которые занимаются ремонтом семей. Ну, понимаете, да? То есть там все и против, чего только нет, все. Но ну, это все ремонт. Дальше существует, ну, в некоторых народах были какие-то кодексы, правил, там корот, там, ну, нас, наш домострой, кстати, например, наш российский домострой. Это просто набор правил, взятых из Библии, надернутых там, и так далее. Но он не отражает всю жизнь и тем более не создает счастливую семью. И, мало того, сегодня он вообще не работает, то что там совершенно другие подходы. Вот. Ну и так далее. То есть я все проверил и действительно не нашел. И я, и я удивился, почему так. А оказалось-то все очень просто. Никогда, я немного говорю. Не-не-не, отлично, потому что об этом нужно знать. То есть вот, так, это очень важно. Да, здесь очень важно. А знаете, почему, оказывается, нет очень? Во-первых, во -первых, нет социального заказа на нее, на тучи. То есть просто семью иметь. Да, тот же Конфуция создавал семью для того, чтобы укреплять государство. Ну и так далее. Но создать счастливую семью нет ни интересов, ни у государства. Потому что в этом случае счастливым человеком управлять невозможно. Понимаете? Он же... С ним надо договариваться. Управлять им невозможно. Во-вторых, счастливые люди не нужны религиям. Потому что кто-то придет, счастливый человеку? у него все здесь. Вот. Нет социального заказа. Это раз. Второе. Учение счастливой семье может создать только тот, кто сам счастлив. Потому что невозможно, невозможно создать учение о том, в чем ты не живешь. Правильно? То есть разобраться нельзя. А у нас же, у нас кто только не пишет эти книги. У нас психологи – это самые несчастные люди. Я тут знаком со многими и смотрю, потому что быть психологом – это большая ответственность. Человек заявляет миру, что он психолог, что он может решать какие-то вопросы, и решает, и помогает людям. Но если ты помогаешь, тогда ты на голову должен быть выше в своих жизненных ситуациях. Ты должен жить счастливо. А, и поэтому психологам очень трудно быть счастливым. По-настоящему счастливым. С них спрос очень большой. Вот психологи, педагоги и врачи. Вот три категории самые трудные для счастья людей. Самые три трудные для этих категорий. Потому что они ответственны за это они не несут людям что-то объясняют да, их чему-то учат и так далее и за это ответственность большая ну и вот счастливый человек должен написать это а у нас что смотрю руководитель института нашей академии российской академии педагогической а психологии института академического института психологии в 40 лет там 42 там года, молодой, перспективный там, профессор, там прочее, уже скоро будет э, э, там, академиком, тонет в Черном море, купаясь. Это что, счастье? Это руководитель Института психологии. Ну, это я просто примерно говорю. Значит, э, или, э, смотрите, э, на чем мы воспитывались, вот, э, в этом понятии счастья. Кто нас вел к понятию счастья? Литература. Да у нас все писатели, практически все, практически все, это э, страдающие люди, это или психически незрелые, или даже вплоть до того, что больные там и так далее. Я э, знаю, что я говорю. То есть это психически незрелые и рядом. Даже возьмемте такого э, нашего мощнейшего Антона Павловича Чехова. Удивительнейший, тончайший психолог души. Как он расписывает все нюансы человеческого существа. Но он сам несчастный, и у него, прочтив все его книги, ты не увидишь путь к счастью. Ни один человек не стал счастливым, прочитав всего Антон Павловича то, что там нет, в нем он не несет в себе состояние счастья. то что он сам был больной и несчастный в жизни. Взять нашу глыбу Толстого Льва Николаевича. Несчастный в семье человек. И вот его фраза, его фраза, с которой начинается Анна Каренина, помните, все счастливые, семьи похожие друг на друга а каждое несчастное несчастно по своему Вот это это первая фраза романа. И многие на этом и прочитали уже сотни миллионов книг, э, людей эту книгу. И что они вынесли? Они вынесли неправильное понимание, в принципе неверное понимание. Потому что все принципиально наоборот. Счастливый, счастливый человек всегда уникален. Это индивидуальность, счастливая семья, это величайшая индивидуальность. Каждая семья индивидуально, уникальна. А вот несчастные, типичные несчастные, буквально по пальцу можно перечесть набор проблем, из-за которых семьи несчастны. А почему великий наш гений ошибся? А Потому что он сам был несчастным. Он вот в этом несчастье, вот в этом он очень хорошо разбирался. Он там жил, он там все это писал. И он, а для него счастье это что-то там яркое, свет, там все, там все одинаково, там все ярко, свет и все, ничего подобного. Когда я зашел в эту яркость и свет, я увидел, это же уникальность, каждая грань уникальна, каждый человек личность, уникальная личность, то есть принципиально наоборот. Все несчастные семьи, типично несчастные, буквально несколько, меньше десяти программ, а все счастливые семьи, все уникальны. Нет двух похожих. И вот этот третий момент, почему нельзя создать учение семье, Главный, между прочим. Если два предыдущих еще можно было преодолеть, то какое учение можно создать для счастливых людей, когда они, они уникальны? То есть как можно их построить вреды, дать лозунг идем к счастью и отправить не получится они все уникальны и для них нельзя создать учение о счастливой семье но мудрец то мне что-то сказал же значит есть выход я стал искать этот выход я нашел я нашел вот так вот в чем он вы знаете небольшая предыстория я с детства с подросткового возраста занимаюсь строительством была такая у меня ситуация я же дав, давние уже мне, мне в этом году юбилей 70 лет oh. да. так вот и когда-то в своей молодости я жил в городе в подростковом возрасте. Очень таким, знаете, рабочий, пьющий и, как это назвать, и преступный. Стенка на стенку, квартал на квартал, не ходить там, не резали. То есть, в общем, это, ну, это вот такой город. И... Я спасся тем, что, не попав ни в какую э, компанию, банду и так далее, спасся тем, что я начал строить дом 14 лет. Понимаете? У матери был участок земли. Я, мне попалась на глаза книга «Как построить сельский дом». А я из деревни. Я знаю, что такое сельский дом. Я его, как говорится, вот. Я посмотрю, да, все легко, все написано. Ну, такой максимализм юношеский, подростковый. Я говорю, мам, я буду строить дом. А мы жили вдвоем с ней. Да что ты, ты посмотри, мужики, вон там участки тоже взяли, никто не строит там. Давай сделаем так. Вот я, привези мне материал, тогда с материалом было трудно, но она работала на заводе бухгалтером, она могла выписать там, в общем, привези мне вот, что нужно для фундамента. Я залил фундамент, ты посмотришь, получится, пойдем, пойдем дальше. Я залил фундамент по науке, все, все там, все сделал как надо, все получилось. Потом завез кирпич, начал класть. Вот это была наука, конечно. Короче, я построил мансардный дом кирпичный, все сделал сам, один. Единственное, мне помогали только крыть крышу, потому что там шифер, большие листы там не справишься. Это я в 17 лет закончил. Это был мой первый дом. А потом, вот сейчас я шестой завершаю. Я к чему это говорю? А я понял одну вещь. из строительства. Можно построить любой дом, и он будет хорошо стоять. Классно. Можно дворец, можно все что угодно. Можно хижину, можно там, терем, ну что угодно, высотку. Если ты по науке сделал фундамент. Все остальное твори. А вот фундамент, извини, сделай по науке, никуда не отступая. Потому что это то, на чем все стоит. И я понял, что для счастливых семей нужно создать фундамент. Учение для счастливых семей – это фундамент. То есть только фундамент. А дальше ни в коем случае не влазить. Они сами там, каждый творит там что угодно. В каком-то стиле. Это, это уже, это должна быть уникальность. Дальше нельзя их направлять. Вот в чем беда некоторых психологов, что они стараются направить их куда-то семью к счастью. Это его понимание счастья не получится у них или не получится, или они зайдут в тупик и снова придут к ним что-то не то. Понимаете, нужно с фундамент, и вот этот фундамент это вот та грамотность вот, вот некоторые изы я вам говорил. Зачем создается семья и так далее и так далее, то есть основные базовые вещи надо знать обязательно, прям четко, по науке. А потом твори. Ну вот так. Да, а вот если уже человек знает, что он э, говорит, я хочу с этим человеком там, познавать себя, познавать его, развиваться, вот то, что вы говорите, да, э, расти, но в принципе понимание, что такое развиваться и расти, нет. Ну вот, например, ментальное представление есть, то есть, а как таковой а, техники, форм, более того, если это еще во времени растянуто, ведь жизнь — это создание семьи не просто там даже три года до да, строительство дома, а это десять лет, двадцать лет и каждое свои этапы и в них все равно нужно научиться расти, развиваться. Бывает так, что кто-то начинает первый стартовать и развивается быстрее, ему становится неинтересно с тем, кто отстает и говорит, ну, он меня муж или жена не понимает, я вот тут расту, стремлюсь к чему-то светлому, хорошему, а тот вот нету и так далее. Вот как здесь, вот в этой ситуации, в этих ситуациях вообще в принципе роста и развития вы видите, какой фундамент здесь нужно заложить? Здесь два направления Вот на ваш вопрос, э, ответ в двух направлениях. Первое направление – это когда э, советуют тем, кто только пытается, хочет создать себе. Это раз. А второе, эти, этих большинство, это тех, которые уже что-то создали, теперь все перекосилось, там, трещит, э, разваливается, вот, с этим надо что-то делать. То есть дом, дом стоит, но он не на фундаменте, поэтому... Э, Первые же невзгоды его начали приводить в негодное состояние. Вот здесь, но ответ, э, по сути, будет э, примерно одинаковый, единственным там с нюансами. Первое, что при создании семьи, при создании семьи, вот это принципиальный вопрос, то, что он сразу делит вот эти два направления. При создании семьи нужно посмотреть, да, ты хочешь, что ты хочешь вообще от жизни, ты хочешь. И спроси, а что хочет он или она. То есть есть ли совпадение хотя бы по нескольким пунктам. Mm. Понимаете, это принципиально важно. Mm -hmm. То что. она а вот говорит, он... Да да. А вот какой основной, например, понятно, что мы, если мы берем этапы, когда 17, 18, 20 лет молодые люди, хотя сейчас уже чуть позже становятся, выходят замуж, но все равно, это один, то есть это некий животный инстинкт, который говорит, слушай, ну симпатичная девушка, симпатичный парень, и там зачем, ну и так понятно, то есть вот нам это нужно, потому что это изнутри идет, это вот одна история. Если мы возьмем там 30-35, там уже будет некая другая оценка и другая категория встреч. То есть и там тоже зачем нужно как-то ответить. А если мы возьмем 50, когда уже кажется, жизнь а, половина прошла, и в то же время есть встречи, и как бы хотелось, и уже более опыта есть, уже хочется чем-то поделить, и тут третий а, момент. Вот это все разные этапы, где нужен новый какой-то свой такой фундамент. Более того, если он еще приходит... А, с болями какими-то, вот до 50 лет она прошло, то там же все это накладывается, то есть ли какой-то универсальный вот такой механизм понимания, что а, вот, вот так надо сделать? Вы правильно ставите, правильно, да? еще раз говорю, правильно ставите вопросы и все время именно в, то, в, то, в ту в ту акупунктурную точку, которая нужно. Действительно, вы назвали, верно, на каждом этапе есть определенные и уровень, и сознания, и, ну, и, в общем-то, каждый этап он и уникален. Но их все эти этапы объединяет одна вещь, которую, если ее создать, если ее выстроить, то дальше тебе не важно, на каком этапе ты идешь, ты будешь и знать иметь ответы на любой вопрос на любом этапе и это оказывается зрелость психическая и духовная зрелость вот эта вот зрелость это как раз тот инструмент который позволяет тебе в жизни принимать самые верные самые адекватные решения в каждой ситуации с этим человеком не что Интересно, классная девчонка, позаниматься любовью, да, супер, все интересно. Но это, этот вариант мне нравится, но с ней идти дальше я не могу. То есть он уже понимает, это, что дальше здесь перспективы неинтересны не ему. Вот. Ну и, соответственно, женщина тоже наоборот может. Ой, да он замечательный такой брутально все там все он и порадует и в сексуальном плане и прочее и деньгами может порадовать но он настолько например связан со своей мамой там и он не может от нее отцепиться он там в зависимости там или у него еще какие то есть он незрелый и я с ним ну, что я с ним буду иметь еще одного ребенка в своей жизни ну, то есть, понимаете, уже сразу, когда зрелый человек смотрит на другого, он понимает, с кем он имеет дело и что можно с этим делать. Или это будет мужчина-альфонс, которого надо будет э, посадить на телегу и, и самой запрячься и везти. Или, ну, или-или. А, или у него свои интересы, там, охота, рыбалка, чтобы дома был борщ, и э, чтобы жена детьми занималась, и все. То есть, может, это... Вот, так, как, такие идеалы. То есть, все это прям наглядно видно. Потом, когда вот я э, консультацию провожу, я говорю, ну, куда вот вы смотрели -то? Она говорит, только сейчас я, так, прожив уже лет 27, только сейчас я поняла, что вообще откуда куда я смотрела, то есть, понимаете? То есть, промучилась эти годы. Как вот зрелость. Вот это универсальный инструмент, позволяющий Решать все вопросы легко. Я с этой целью, понимаю вот ваш вопрос, для, я понимаю его важность, ценность. С этой целью я и создал вот свое учебное заведение, так называемое, у меня есть Международная Академия Естествознания, где мы 10 месяцев обучаем человека вот этой грамотности. 10 месяцев. С одной стороны, вроде небольшой срок, но с другой стороны, если 10 месяцев заниматься тем, чем человек никогда не занимался, то есть пониманием себя, жизни, взаимоотношений, то это уже совершенно другие люди. То есть мы выпускаем мир гарантированно счастливых людей. Гарантированно. Ну, по крайней мере, на порядок счастливее, чем все остальные. Потому что разные бывают, конечно, тоже человеческие факторы. Кто-то больше, <свечный> <меньше>. <свечный> А что подразумевается вот, вот в этом контексте: да, зрелость. То есть, чтобы а было хорошо. понятно, например. да Очень просто, очень просто. Все конкретно. В нашей академии мы все исследуем все. <свечный> и, и предлагаем жизнь. Смотрите, для мужчин: раз мы, вот, мы с вами мужчины, мы разговариваем для мужчин, с первую очередь, скажем, потом для женщин, скажем, признаки зрелости, личности. Это вот для молодежи. Для любого, любого возраста, в первую очередь. У мужчины должны быть решены вопросы с родителями, со своим родом. Выстроены добрые отношения, уважительно, ни на кого не должен быть в обиде. Равные отношения к матери и к отцу, обязательно равные. Понимаете, это очень важный момент. Вы представляете, человек стоит на двух ногах, и если одна нога короче другой. ну то есть, Понимаете, это уже инвалид. Быстро не пойдешь, далеко не уйдешь. То есть равные отношения, добрые, уважительные, то есть питание от корней идет, и обязательно он должен быть дистанцирован от них. То есть он должен жить отдельно. Тогда это уже зрелость. Ни в коем случае мужчина не должен жить с родителями. Понимаете? Дальше. Это первый момент. Вот сразу обрати внимание, а как у него с родителями? А там... Пока с де девушка с ним беседует, ему мама раз пять позвонила, сын, ну, ты где, а сынку уже лет 30. Понимаете? <coughs> ну, все понятно. До свидания от винта, как говорится. <coughs> Потому что с этим явно счастья не будет. Дальше, второй момент. А, второй момент. Умение мужчине, это все, зрелость мужчины. Умение трудиться и умение общаться с деньгами, управлять ими. То есть деньги для мужчины важны фактор. Знаете, у меня один врач научил, причем врач, который лечит животных, ветеринар. Я привел к нему собаку, точнее, с женой привезли собаку, что выписать паспорт. Бородится собакой, он паспорт, жена заполняет этот паспорт, и там пол, она пишет муж, а врач говорит, подождите, какой же это мужчина? Это кабель. Мужчина с деньгами, а это кабель. Понимаете? Вот этот фрагмент. Мужчина с деньгами, а все остальное кабель. Так вот, если мужчина без денег, если мужчина не построил свою, свой фундамент, если он берет у мамы деньги, у мамы деньги, если он перебивается кое-как, а ему уже за 20, за 20 уже должен стоять на ногах самостоятельно, то вероятность небольшая, что с ним будет счастливая жизнь. Это второй момент. Третий момент. Как мужчина относится к женщине? Что она для него? Кто она для него? То есть, если он видит в женщине фортуну, если вот к ней ее обожествляет и понимает суть женщины, что она действительно должна быть богиней рядом с ним. А богиня – это значит свободной, максимально свободной. Потому что настоящая женщина – только та, которая свободна в сути своей. Она ничем не ограничена. Если женщина чем-то ограничена, она теряет свою женственность. То есть если он готов предоставить для нее, для своей фортуны богине все условия, чтобы она была женщиной. Помочь ей стать женщиной. Понимает, что только женщина, рядом ярко раскрытая женщина, и может принести ему удачу и поднять его крылья, и он тогда будет летать. Иначе он будет курицей. Вот если он это такую роль понимает в жизни, если он понимает, женщины, если он понимает, что именно во взаимоотношении мужских и женских энергий он может стать творцом супер-класса, да, он может и один чего-то добиться, и, есть одиночки миллиардеры, но они, это несчастные люди. И если смотреть глубже, это, это очень несчастные люди. Я изучаю эти все биографии, могу это, подписаться под этими словами. Так вот, если он так понимает роль женщины, супер. А если для него она или будущая мать, хозяйка, там, ну, определенный такой утилитарный набор, женских, женский утилитарный набор для него, секс и так далее, то это явно незрелая личность. Мужчина зрелый воспринимает женщину по-другому. Это <синий подстук> по мужчинам, я чуть-чуть здесь добавлю бы, или вопрос. А вот как вы видите, чтобы стать зрелым мужчиной к 20 годам, то есть, что нужно сделать с самого детства, то есть там же 20 лет, для того, чтобы созреть. Ну, то есть 15 лет, 14 лет, неважно. То есть, но перевоспитывать труднее. А вот вначале, что запустить, какой механизм заработать, чтобы, например, отцы, родители, там, внуки, не внуки, а бабушки, дедушки, мама, могли, например, это отметить, сказать, слушай, да, я поняла, надо вот это сделать для того, чтобы он... Вот так вот стал. Именно для мужчины сначала. Я понял. Я понял. Сейчас я назову последний фактор да, зрелости и отвечу на ваш вопрос. Да. А последний фактор зрелости это профессионализм, муж, мужской профессионализм в вопросах семейного строительства. Мужчина-капитан семейного корабля. Известная фраза. Но настоящих капитанов мужчин очень мало. Это один, может быть, на несколько тысяч. А в основном на капитанском мостике стоят женщины и рулят. Он, потому что они ну, видят, мужчина не безграмотный в вопросах семьи, в вопросах жизни, в вопросах воспитания детей, и она его отштурвала, отодвигает и ведет. То есть грамотность мужская в вопросах семейного строительства очень важна. Вот мы мужчин mm -hmm. учим. Кстати, к нам приходят бизнесмены, это супер, рождаются личности. Потому что когда они дополняют себя вот этим знаниями о себе, о жизни, о семье, то они становятся полноценными. И в бизнес вообще все, все на, идет на высоту, потому что они становятся гармоничными личностями. Следовательно, у них все реализуется максимально. Так вот, а теперь отвечаю на ваш вопрос: вот конкретные признаки. Их увидел, и все, все понятно, с кем ты имеешь дело, можно с ним идти дальше или нет. А теперь как? Очень просто. Мальчик, в первую очередь, надо чтобы он был чувствовал в свою в свой адрес постоянные слова, что он мужчина. То есть дома слово, где воспитывается мальчик, должно слово мужчина висеть в воздухе постоянно. Ты классный мужчина будешь, ты уже муж О, ты такой, ты там то сделал, ты по-мужски. То есть знаете, все время должен быть вот этот вот процесс дальше обязательно рядом с мальчиком при воспитании мальчик очень важно чтобы мама была не мамочкой а женщиной то что настоящее воспитание мужчины происходит не рядом с отцом как бы нам этого не хотелось мужчинам а именно рядом с женщиной то что здесь происходит естественный процесс взаимодействия мужских энергий тех и женских энергий помните с чего все начинается Здесь мужчина как раз растет. Если мама с ним общается как женщина, ведет себя как женщина, одета, все то-то-то-то, разговаривает прочее, то он очень быстро взрослеет как мужчина. От отца он может взять навыки, там прочее, какие-то способности развить, таланты прочее. Но суть мужскую воспитывает мать, если она есть в доме, как женщина. Вот если она просто мать, но без слова «женщина», а «мамочка» во всех ее аспектах, то в этом случае парню очень трудно выйти в жизнь мужчины. Это первый момент. Второй момент. Ну, вот говорить, даже, даже два уже, то есть говорить, чтобы мужчина слово звучало, второе – быть женщиной рядом с бабушкой, тем более надо, бабушке надо вспомнить молодость и быть женщиной. Это иначе бабушку нельзя подпускать к мальчику. А, третий момент – это трудиться. Мальчик должен с самого детства трудиться. Может мыть посуду, залазить на стульчик, там э, моет, бьет, пусть учится. Моет, э, может таскать веник, пусть, вот, вот, давай трудись, там, пылесос, прочее, и все электричество уже на нем растет, все, весь дом... Вот мальчик должен с детства уметь трудиться, потому что есть э, вполне э, мудрость такая, э, естественно. Женщинами рождаются, то, что женщина сразу рождается, она женщина. У нас даже плод вначале, вначале развивается по женскому обличию, вот. а мужчинами становятся, то есть мужчины надо стать. Так вот, надо все вкладывать, и мужчина должен трудиться. После школы... А не во время каникул, хотя бы в несколько недель, а лучше пару месяцев, чтобы он потрудился. В разной сфере, чем угодно, но обязательно труд, чтобы он научился зарабатывать деньги, уме, научился их тратить и так далее. То есть это обязательное условие, чтобы к концу школы он вышел в жизнь со всеми элементарными навыками умения трудиться, тогда он любую вещь решит. Для мужчин вообще лозунг такой, ты умеешь это делать? Не пробовал, но умею. Чувствуете? что у него весь набор элементарных вещей есть. Вот это вот это про мужчин. Про женщин будем или нет? Да, да, да. Давайте скажем, иначе как бы не совсем будет полноценно. Я думаю, что стоит это сделать. Хорошо, благодарю. Женщина, женская зрелость. Кстати, у нас на сегодняшний день в России более 60% мужчин в возрасте 50 лет, ну, за 50, незрелые. Более 60% мужчин незрелые. Это еще Это... не мужчины. Ну, да. вот. Причем э, большая степень незрелости зачастую в самых э, в высоких сферах. то что наверх стараются утвердиться с помощью силы, власти, а там э, преступности, чего-то, других каких-то вещей. Именно те, кто незрелый, они стараются самоутвердиться другими способами. То есть, будучи не мужчиной, он пытается доказать, что он мужчина. Или большими деньгами, или силой, или чем-то другим. Это... То есть, утверждением э, себя как личности, если ты незрелый, да? правильно я понял вот эту да, форму? Да, то есть, да. если ты созрел, то ты самодостаточен, правильно я здесь понимаю? Конечно. То, То, исходя вот из этих четырех еще, э, жить отдельно, деньги к женщине относиться, понимать вот эту науку о семье, то есть это интересный термин, термин как, как, как формат, то есть есть знание о семье, то есть это очень важно, то есть даже о том, что произнести, что знание о семье есть. Ну, то есть не просто есть семья, а есть знание о семье. Вот это некая, некая другая форма. Есть ли в этом, вот в, вашем, в вашей картине мира еще вот такой формат, как внутреннее развитие, вот что человек заинтересован в собственном развитии, вот внутреннем развитии, да, себе, развивать свою мысль, развивать свои чувства, развивать а, свое отношение, вот то, что, с чего мы начали. То есть развивать вот эту энергию мужскую, вот если мы к мужчинам говорим, да, женскую, но с точки зрения индивидуальности своей, то есть вот это же э, такой фундаментальный момент, не только же внешняя вся характеристика, зачем мужчина рождается или женщина рождается, то есть ведь ему надо прийти к, к себе, в общем-то, и понять, э, что из этого состоит, а там же тоже целый фундамент, то есть или там, там, там целое, целый мир, который как-то к нему нужно подобраться, можно всю жизнь потратить, не подобраться и не встретить никогда себя, так ведь? Так, супер. Вы знаете, я хочу еще сказать один комплимент ваш адрес. То, что мне <смех> Я много провожу эфиров, но вот такая интересная беседа, это первый раз. <смех> благодарю вас. Потому что мы, мы идем в хорошую глубину, идем динамично, понимая друг друга. Все, супер, благодарю. Так вот, <смех> вы правы, действительно. Все, что вы перечислили, это Действительно, э, э, есть. И э, вот то, тот инструмент, который позволяет э, запустить механизм развития, е, это естественный механизм. Он в человеке есть. Только если голова не забита вот, э, деньгами, там, проблемами, еще чем-то и так далее, то он работает, он живет в человеке всегда. Человек как дерево, в нем заложен процесс роста, развития. И только искусственными методами, которые мы зачастую используем в большей степени, мы останавливаем в собственном развитии. Так вот, этот механизм простой. Это как раз духовная зрелость. Помните, я сказал? Психическая и духовная зрелость. Так вот, духовная зрелость – это тоже определенный процесс раскрытия, снятия тормозов вот с, этих, с этого естественного процесса развития. Вот это что такое духовность? Это не религиозность. Это духовность, это более объемное, глубокое понимание, это тогда, когда ты у человека убираешь все препятствия на его развитии, и он... и пошел. Понимаете, вот у него уже нет... Он переходит точку невозврата, он уже не возвращается ни к чему старому, у него каждый день новое. Понимаете, вот это вот... Вот, вот это духовность. Да, Анатолий, я еще уточню. Вот, понимаете, многие же под духовностью понимают, это что-то непознаваемое, это что-то иррациональное, это что-то, ну, отчасти мифическое, эзотерическое, хотите. Вот, вот разные вот эти термины, они могут тут быть. Вы сказали, что это так просто. То есть ты становишься неким естественным, и это естественная потребность твоего существа для... Для, для чего тогда? То есть духовное развитие, оно к чему-то должно привести. То есть должен быть какой-то результат э, любого развития. То есть вот к чему тогда приводит духовное развитие? Очень просто. Опять же, смотрите, вот человек вышел вышел из дома и думает, а куда мне идти? Ну, к примеру, он вышел взрослый, куда мне идти? Значит, ставит такой вопрос. Посмотрел по вокруг, а люди вон туда все идут. Пристроился к ним и пошел. Куда идут все? В этом случае смотрят через некоторое время. А там идут, болеют, умирают, страдают. страдают. Я так не хочу. Извини, ты уже в процессе. Ты уже встал в эту колею. Дело в том, что вот это первый вопрос, с чего начинается духовность. А зачем я живу здесь? А зачем я пришел? Понимаете? И вот когда человеку задаешь вопрос, а зачем ты пришел? А чего ты хочешь от жизни? И многие первый раз задумываются об этом. Понимаете, будучи взрослыми, они не задумываются даже об этом. Зачем они пришли? Так вот, духовность начинается с того, чтобы ты, чтобы ты знал ответ на то, зачем ты пришел. И мы ставим это... Вот у нас первое э, занятие вот, э, в Академии для тех, кто приходит на этот курс. Это то, что, э, что есть человек и для чего он здесь. То есть мы начинаем с этого, чтобы пробудить у человека видение, понимание, чтобы он вышел из дома и знал не туда, куда все идут, а иду туда, куда мне надо. Понимаете? <и> Это что-то очень похоже, то, что вы сказали, когда мальчику говорят, что он мужчина в семье, да, к женщинам, к девочкам мы еще вернемся, они говорят о том, что ты женщина, то есть будущая мать там, или вот, там, богиня, или, о, я не знаю, как вы сейчас это развернете то о духовности нужно говорить с самого начала. Я правильно вас понимаю? То есть, что это должно быть на слуху и как-то вписываться. Ну, то, то есть, как какой-то базис, потому что иначе как вы, он придет к вам учиться, а нет представления об этом совсем. То есть, нет вообще ни одного пазлика. Это же целый путь надо пройти. То если это естественно, я вот к чему все. Если это естественный процесс, то тогда его нужно как-то естественно включать, или если он включается, и у, ну, у детей есть, то тогда его нужно как-то обозначить, дать ему а, какую-то характеристику, чтобы ребенок, отметив, сказал, слушай, ну вот это во не присутствует, или в подростковом возрасте, или в юношеском, в каком вообще это, вот эта форма начинает проявляться, и что нужно сделать взрослым для того, чтобы ненавязчиво, Говорит, слушай, ты, вот у тебя такое-то предназначение, а естественно вы, вывести это а, в поле зрения самого человека, вот этого молодого человека, растущего человека, взрослого. Я понимаю, что к вам приходят люди уже, которые ну, прожили, у них есть опыт, и им нужно что-то как-то восстановиться, но сегодня мы бы затронули вот эту тему, как это с детства, чтобы это стало естественно, чтобы не отпугивал духовный рост. Вопрос хороший и, и поясню здесь. Понимаете, родители, ну первые, кто общается с ребенком, это родители. Родители в первую очередь должны понять, что пришел их учитель. Вот родили ребенка, не они должны учить, а они должны учиться у него. Вы знаете, многие об этом говорят, но вот чтобы кто-то делал это, это редкость. Но тот, кто делает, тот добивается высочайших результатов в своей жизни сам, и еще более высоких результатов добиваются дети. То есть нужно слышать ребенка, слышать уже на подходе даже, во время беременности, ребенком можно общаться. И это не, это не, метаф... не какая-то что-то запредельное. Это, это реальный энергетический процесс. И многие мамы подтверждают, что они слышат там, ребенка, он там, имя им сказал там, во сне. Там, или там, она что-то спросит, ножкой постучал. Нож... Все это так, да, все это есть. Но множество языков у ребенка, с помощью которых он может вам передать информацию. Надо только уметь слышать, надо быть открытым к этому, надо понимать, что ребенок пришел действительно, реально, как ваш учитель. И вот тогда, когда ты так к нему относишься, ты будешь действовать таким образом, что не закроешь то, с чем пришел он. А он пришел со смыслами, он уже пришел с ними. Его, ему не надо говорить его смысл, ему не надо навязывать свое видение. Ни в коем случае. Ты испортишь картину его мира, ты испортишь его жизнь. Вот простой пример, реальный пример. Помните Хворостовский? Да, наш замечательный певец в 55 лет, там, или сколько 54 там было, взял и умер. На пике славы, там, все, там, весь мир у него у его ног. Такой голос радует, там, весь мир. И взял у меня. Почему? Мне такие вещи сразу настораживают, я изучал. Стив, Стив Джоус, например, прочее, я изучаю такие жизни, потому что они очень показательны. Дело в том, что родители его повели не туда. Ему не петь надо было. Понимаете? Это не его. Да, у него голос, да, у него талант. Да, он не просто талант, а супер талант. Но у него, он пришел с еще более высоким талантом для другой цели, для другого смысла. Но родители увидели в нем этот задаток, давай развивать. Потом увидели этого учителя в музыкальной школе, да, еще больше. Потом появились подклонники, потом он сам уверился в этом и пошел и забыл свое предназначение. И в конце концов душа сказала: слушай, напелся уже, ну хватит, мне уже это жизнь интересно. Я тебя создавала для другого. Ну, Анатолий Александрович, может быть, это наш с вами домысел сейчас. Нет. Сейчас... нет. А, а как это, это понять? Вот это есть? Не, не домысел, Здесь... Я... есть, э, э, есть э, воспоминания, э, э, в интернете а -а -а. есть, есть э, э, слова его учителя школе, учителя физики, он говорит, когда этот мальчик пришел в школу, я сразу увидел, что это гений физики, что он минимум, это Нобел, нобелевский лауреат. Я, ну... говорит, и говорит, вот все годы я наблюдал за ним, это, это действительно для него это был, это его путь. И я старался, я даже родителям говорил об этом, но они меня не услышали. Понимаете? А он принес да. на землю уникальный должен был, то есть уникальное какое-то открытие, важное для всего человечества. И он это не выполнил. Угу. Опасно, да, ведь? Вот как бы опасная история, вот здесь, если вот мы как бы эту тему берем, когда ты рождаешься и делаешь не то, что тебе предназначено. Вот это... Такая непростая форма, ведь все это ищут, собственное предназначение. Каждый на самом деле же хочет быть полезен. Вот любой человек хочет быть полезен. Вот это, это у нас такая естественная форма. Заложена в каждом. Да, да. Это заложено, да. Но вот как она сформируется и проявится, это абсолютно другая. Вот сейчас на этом примере, который вы говорите, а если взять его, что это вот, вот реальность, это так, то получилось, что человек не реализовался, он не смог а, достичь. А если вы говорите про Джобса, конечно, это, так, мы немножко в сторону уходим, но тем не менее, это тоже такой гений, который внес определенную лепту в, в технологический процесс всего мира. То есть вот он создал достаточно большое. И да, конечно, огромное зад... почему тогда? создавая что-то, ты уходишь раньше, чем нужно. А таких примеров будет и еще много. Мы можем взять артистов с вами знаменитых и так далее. То есть мы, если это продолжать, то да, это большой вопрос. Почему? То есть в чем была задача э -э у человека? И если он выполнил или не выполнил, Почему он так рано ушел из этого, то есть вот из этого мира? Я, наверное, сейчас не задаю вопросы, просто как бы такой под, хочу подвести здесь да. такую точку, что это огромная тема, которую в принципе нужно смотреть, но ясно одно, вот то, что я сейчас услышал, что в счастливой семье или в семье, где человек проявляется, ему дадут развивать несколько направлений или несколько талантов. Ну, то есть несколько форм внутреннего такого стремления и движения, не навеливая лично свое мнение, но давая, например, какой-то личный ориентир. Да, Я услышал это, и надеюсь, что наши зрители тоже это все как бы поймут. Может быть, мы вы, если хотите добавить здесь, добавьте, и перейдем к женщинам, потому что я да, думаю, что... Да, они... да. я хотел как раз сказать, что надо к женщинам переходить, потому что мы слишком, мы мужчины, увлеклись мужчинами, это не совсем естественно, давайте женщинами заниматься. Да, да. Да, вы, вы завершая ту часть, я хочу сказать, что действительно это большой вопрос, если будет в аудитории желание, можете потом спросить, мы можем поговорить yeah. более глубоко на эти темы, привить, пусть зададут даже конкретные uh -huh. личности, uh -huh. чтобы мы могли более конкретно поговорить. Uh -huh. Вот, Но а, и переходим к женщинам. К женщинам. Переходим к женщинам. <свечный> Кстати, опять же, завершая эту часть, я вот понимаю, о чем я говорю, вот слышать <свечный> детей. У меня семь детей, семь внуков, два правнука. И у меня опыт общения с детьми достаточно большой. И я не только теоретик, но и практик. <свечный> семь детей так. Так вот, идем э, к женщинам. Женская зрелость – это тоже вполне конкретные вещи. Обязательно тоже, первый пункт – обязательно решенные вопросы с родителями. То есть уважительное, доброе отношение с родителями, равное отношение к отцу и матери. Особенно к отцу. Если у женщины не решен вопросы с отцом, не решены вопросы с отцом, то обязательно будут проблемы с мужчинами в семье с рождением детей обязательно есть, Может, это... можно здесь дополнительный вопрос сразу чтобы не уйти а что такое решенный вопрос с отцом вот это тоже <смех> к месту вопрос то что многие да у меня хорошие отношения с отцом мой папа там то-то-то-то нет зрелая женщина становится зрелой первый шаг ее зрелости тогда когда она в отце увидит мужчину отец ты классный мужчина я тебя люблю вот эта вот позиция, увидеть мужчину в отце, оценить его как мужчину, это говорит о зрелости женщины. Будь то он кем угодно, будь то он, он пьет там то, то, то, но если она найдет хотя бы каплю в нем мужского и скажет, в эту каплю вложит вот этот смысл, это значит, она зрелая. Понимаете? Угу. Пока она в отце видит только отца, это ребенок. Девушка, подросток называть как хотите, но это не женщина. Простой, простой тест. Простой тест. Так вот уважительные добрые отношения с родителями, но девушка может жить с, роди с родителями. Мало того, пока она не вышла замуж, родители должны обеспечивать ее. Это обязательно. То что если они ее выпускают в поле и то из нее получается лошадь. Она начинает зарабатывать на себя и так далее. Старается обеспечивать себя, а ей нельзя становиться лошадью. То, что с лошадью не каждый мужчина готов жить. И там возникает множество проблем. То есть, здесь противоположность. Да? Мужчина должен пойти э, зарабатывать и выходить из семьи, то есть быть свободным, а девушка должна оставаться в семье, приобретая определенные знания, умения, навыки. Разве? А, вот здесь второй момент, а, второй момент зрелости, она должна быть классной женщиной, то есть все женское в ней должно быть развито максимально, все женское, женские качества, ну, к примеру, вот женщины в основном, ну, я консультирую, знаю женщин, да и так по жизни встречаюсь, а, женщины в основном живут на 5, 7, максимум десяти женских качествах, вот которые, чисто женские качества. Максимум 10, это уже, ну, так женщина чувствуется классно. А всего женских качеств более 200. Можете представить? Вот ресурс. А у мужчин вот больше, 40. меньше? У мужчин меньше, где-то раза в два поменьше. У них больше 100. больше 100, ну, тоже достаточно. А мужчины вообще живут на 3-4. Ну, и так умудряются. Так, продолжим. Так вот, э, то есть стать женщиной, это, это вообще, это, знаете, вот мы как-то женщинами встречались и обсуждали, у нас э, получилось, что женских всех э, умений, навыков, знаний это минимум институтский объем, минимум вот пятилетнюю такого серьезного обучения. Mm -hmm. Там все, там очень много всего. Например, я изучал в Индии подготовку женщин в школах. В школах там девочки учатся, но это не самые бедные, а средние, средние и высокие уровни. Так вот, они учатся и за время обучения сдают около ста экзаменов. И эти экзамены серьезные. Это не только там готовить, танцевать, петь, это само собой... Слагать стихи, умение вести политические бес беседы, знать экономику мира и так далее. То есть огромный объем, чтобы она была интересна мужчине, чтобы она была достойна э, классной жизни, понимаете? То есть вот уровень подготовки женщины. Поэтому быть женщиной это развитие женских качеств и много-много всего знания и умений надо иметь. А то я знаю женщину, значит, провожу э, тренинг э, в Южной Америке. В Южной Америке. Э, женщина спешит ко мне на тренинг. Она находилась э, в Мексике, но она, не зная географии, она прилетела в Москву, из Москвы в Южную Америку. Понимаете? ну вот... Это, конечно, дикий, но тем не менее у многих женщин сегодня такая вот э, такое бывает. не знаю. Они объездили весь мир, но плохо знают географию. Mm -hmm. Не мешает мне. Так вот, э, это второй момент. Э, быть женщиной. Третий момент. Третий момент. Это быть грамотной. В создании семьи. То есть, опять же, профессионализм в создании семьи, как и у мужчины, должен быть. Это тоже, это отдельная тема. Потому что быть женщиной это одно, создание семьи это другое. Это уже другой класс получается. Вот. И она должна, и э, она должна быть в этом же, вот в этом классе э, создания семьи, она должна уметь быть матерью. Это тоже определенная подготовка. И физическая, и психическая, и ментальная. То есть это тоже определенный объем знаний. Вот. Это угу. дальше. И женщина должна быть, должна быть министром культуры семьи. Понимаете? То есть это не просто культура, там, театр, кино и прочее. Нет, это культура всего. Культура питания, культура здоровья, культура жизни, культура интерьера, культура одежды там, и прочее, прочее, культура секса. Ну, то есть она во всем должна быть высокого уровня культуры. Больше у них обязанностей. <nın> Нет. Она больше может по объему, но по глубине помочь мужчинам, все-таки надо учитывать, видите, что в женщине вообще-то все это заложено. Тоже естественный, да, вот этот да. Вот естественный Ее момент? просто надо раскрывать, ей нужно не мешать. Не мешать женщине, вот девочка вот родилась, это вообще супер, это максимальная свобода должна Вы знаете, мой девиз для женщины, для женщины, не знаю, вот, как вы, мужчина, как среагируете, но женщины обычно реагируют на это хорошо. Мой девиз такой для женщин: Женщине можно все, все большими буквами и с тремя выследательными знаками. Все. Вот полная свобода для женщины. Вот тогда она женщина. Когда она хоть чем-то ограничена, она сразу теряет эту женственность. Поэтому девочку надо воспитывать именно таким образом. Именно таким образом. Ну, прав... Правильно ли я понимаю, что под все и с восклицательными знаками все равно стоит вот эта э, внутренняя дисциплина э, личности где она начинает понимать, осмыслять, осознавать те поступки, формы, которые она это делает сама. То есть, если... Мы, же говорим, да. мы с вами же говорим о зрелой женщине. О зрелой, а, да. у нее да. Уже Я... Вот этот курс, пятилетний курс женственности же она прошла. Она же да, все, я... все, все смыслы, все, все усвоила, поэтому здесь все все порядок. Это, это я дополняю для того, чтобы наши э, родители и все, кто будет смотреть, э, женщины, не подумали сразу все, что все, это значит все и сразу, это все и постепенно, где мы как главный формат понимать, осмыслять зачем, потому что вот это первое, то, что вы говорили в самом начале, зачем тебе это надо, и даже та же самая свобода, то она должна быть отвечена на этот вопрос конечно да что еще у нас у женщин осталось что-то или все достаточно достаточно <свят> скажите вот вы открыв институт вот открыв его вот какое его основное такое но ну, предназначение то есть вот что вы хотите вот как и что у вас есть вот кроме того что вы сказали мы 10 месяцев обучаете человека чтобы он понял что такое семья а, есть, есть еще такое счастье быть счастливым. счастье счастье быть счастливым. это один из фрагментов да. а вот прежде чем мы сейчас вот к этому перейдем можете сказать мне с вашей точки зрения и что это такое счастье с вашей точки зрения а как это быть счастливым потому что но ну, вот так счастье бывает миг а бывает очень долго длится, то есть и вот, и вот это а, счастье, это не сколько предметная форма, сколько это момент состояния, сколько это а, некое нахождение в этом пространстве, то его не так-то сразу поймаешь и не так при, приобретешь. Как вы вот здесь его сами смотрите, видите и, и насколько долго получается у вас в нем быть? Счастьем я занимаюсь давно. Я думаю, что каждый человек несет в себе это стремление к счастью. Это как раз первое предназначение человека на Земле, каждого человека быть счастливым. Это его первое предназначение. Вообще человек приходит в эту жизнь с целым комплексом, таким пирамидой предназначения. То есть это не с одним предназначением. А множество призначений. Там и по этапам жизни, там ну, там ну, это отдельная тема. Так вот, а многие ищут одно такое призначение. На самом деле их очень много. вот, но первое призначение каждого человека это быть счастливым на этой земле. И вот это вот, оно есть, поэтому оно есть в каждом стремлении быть счастливым. Не все об этом говорят, не все об этом думают, но оно есть внутри у каждого. И свое стремление, к счастью, я. По жизни я потом отслеживал в принципе я стремился к этому не осознавая этого как и многие это делают единственное вот начал уже этим заниматься когда э, перешел вот в эту сферу от производства когда мне э, получил кендили и пришлось перестраивать полностью свою жизнь вытаскивать себя вот я тогда задумался о категории счастья и я mm -hmm. начал писать диссертацию э, о счастье э, э, философскую диссертацию на трудах Василия Васильевича Розанова, нашего русского философа, очень семьянин, у него там тоже семь детей, по-моему, что такое. Вот. и эта тема пошла у меня дальше по жизни, да, пошла, пошла, пошла, и вот, в принципе, я пришел к тому, что я стремлюсь жить счастливо, постоянно, и это получается все больше и больше. И вот то, что вы спросили, зачем я создал вот учебное заведение, а для того, чтобы быть еще более счастливым, потому что э, в нем мы, во-первых, исследуем очень многие тонкие вещи, которые встречаются в жизни, и жизнь огромная, объемна, и, естественно, исследуя ее, мы открываем новые и новые грани счастья, но это одно, а второе, чем больше будет счастливых людей вокруг, тем, естественно, и мне будет более счастлива. То есть простые такие меркантильные мои соображения вот, двигают меня в этом направлении. Счастье, что такое счастье? Вы знаете, вот кто не хочет заниматься этим вопросом, сразу ой, да счастье у каждого свое. Я сразу понимаю, что человек не глубоко в этой теме, мало того, он и не хочет этим заниматься. Потому что на самом деле почему он не хочет то что тогда он если он значит заниматься он увидит что во первых он не совсем счастлив но ну, не для того чтобы пеплу пеплом голову посыпать а для того чтобы шагнуть к счастью а во вторых он увидит что есть конкретные вещи которыми надо заниматься и тогда ты будешь счастлив. Понимаете? то есть оказывается счастье можно хочешь быть счастливым будь им ты можешь Здесь надо эту фразу двояко понимать. Так вот, есть определенные... Здесь несколько слоев счастья. Но первый слой — это самый такой материальный. И он практически для всех один и тот же. А именно, быть здоровым. Ну, согласитесь. Конечно, можно быть счастливым и больным, но это будет ограниченное счастье. То есть быть иметь здоровье. Дальше любить и быть любимым. Ну это можно 22 по две позиции. Ну возьмем это одну позицию. Неважно. Это тоже важно, потому что это другой это другая жизнь, другое энергетическое наполнение жизни. Просто быть здоровым ты что? Растение ты животное? Нет, ты человек. Тебе любовь это совершенно другая категория, которая открывает другие грани жизни. Вот. дальше иметь Хорошие отношения с родителями, с родом, добрые отношения, согласитесь, тоже для счастья важно. Если у тебя там проблемы с ними, то тебя будет постоянно это напрягать. Дальше. С детьми. Если у тебя классные, здоровые да. дети, они, у них все классно, все замечательно, то счастливые дети тоже входят в твое понятие счастья. Согласитесь, все это реально, все конкретно. И, все, и по каждому пункту, и можно что-то делать, конкретное делать, понимаете? Когда ты все это так вот методом дедукции раскладываешь, то ты получаешь конкретные результаты. Дальше. Материальное благосостояние. Оно тоже нужно. Тоже без этого. Нет, конечно, можно с умой ходить, но это э, тоже определенный уровень счастья. Еще следующее. Это творческая реализация. То есть нужно, чтобы ты не просто жил, а чтобы ты творил, чтобы ты получал радость от своего творческого процесса. Вот. Это тоже важно. Угу. И я еще добавляю к этому, и чтобы вот это все, вот что мы перечислили, здоровье, тут, тут, тут, тут, тут, чтобы все находилось в постоянном развитии, чтобы все это улучшалось, чтобы иначе, если на чем-то остановился, это через какое-то время будет болото, это будет и уже несчастье появится может появиться то есть это должно быть обязательно в динамике в положительной динамике но это, это вот вот простой это вот ответ тем кто говорит счастье это у каждого свое там понимание счастье ничего подумай ты просто не, не не задумывался об этом а интересно что в связи с этим то что вы сказали я подумал сейчас о живых городах, да, ведь мы, в частности, этот форум сейчас, который у нас идет, где вы выступали, в частности, то город — это некое условие, место, где должен жить счастливый человек, должна быть счастливая семья. То есть тогда основная задача города — создать эти условия. То есть создать именно ту атмосферу, в которой эта семья-то и может возникнуть. То есть создать некую перспективу и задумываться нужно именно ставят цель, как сделать их счастливыми, тех людей, которые живут. То есть понятно, что внешнее благополучие должно быть, но должно быть и вот это внутреннее благополучие, когда человек становится счастливым там, где красиво, внешнее строение, дорога прибрана, все, все создано, но чтобы был вот этот внутренний процесс счастья, а не внешний. Вот интересно, да, вот это вот задача городов, задача... Вообще, в принципе, тогда правительство людей и все, кто к этому как-то причастен. Задача социума, наверное, уже такая большая, чтобы люди становились счастливыми. Если они родились именно для этого. То, что мы подняли с вами вопрос. Как вы думаете в этом ключе? знаете, вы все правильно сказали, но вы сказали, сказали об одной стороне. А я скажу о другой стороне. Mm -hmm. Дальше город должен помогать быть счастливым. Но в первую очередь должны сами люди помогать городу быть счастливым. Вот тогда будет процесс. Да, да, это очень важно. Угу. Понимаете, вот тогда будет результат. Это не односторонняя история тогда, да. Это а, это а, и... Да, И да. причем главная сторона, идущая от людей. То мы киваем, там, вот нам дороги не сделали, вот там то, вот там то, там то, это то. А на самом деле, а ты сам, насколько ты счастлив? Насколько ты на своих 50-60 квадратных метрах сотворил свое счастье? И что ты хочешь про эти гектары города города говорить? Ты сам-то что сделал? Понимаете, то есть вот такая позиция человека, живущего в городе, она уже многое даст. Я, например, я тему городов вообще исследовал очень глубоко. И я исходил из следующего. Я в свое время, ну, вообще, я много исследую, очень много исследую. Вот сейчас, например, пандемия была, я занялся, создал проект, который гарантированно повышает иммунную, качество иммунной системы, мощь иммунной системы где-то раз в 10. Представляете? В 10 раз. Это много, да. Это сразу человек выходит за пределы всех иммунодефицитов, понимаешь? Все. То есть он вне вот этих всех... И, и я проверил, у меня фокус-группа где-то около 400 человек на сегодняшний день. Ни один не пострадал от этого. То есть это какая-то технология или это лекарство? Это, или это... Нет, это не лекарство, это э, такой э, курс, я его назвал иммунокурс генетическое здоровье. Это через генетику идет работа. Идет работа с тимусом. Тимус – это главный орган в, в организме по защите его, э, по защите иммунной системы. Вот, и разработал методику, и эту методику э, я целый год ее разработал. Я не знал, что будет этот коронавирус, но я почему-то целый год занимался этим. И как только он начался, я этот э, курс выдал. И у меня сейчас идет регулярно, каждый месяц. Вот, так вот, я просто к чему? Я все исследую. Я исследовал и тему городов, потому что э, как можно говорить о счастье людей, не затрагивая социум, не затрагивая то пространство, где человек, mm -hmm. человек живет. И э, я в свое время увидел такую вещь: пара мужчина и женщина. Помните, мы с вами говорили э, взаимодействие, начали с чего mm -hmm. мужских и женских энергий. А я же говорил, я лазерщик, а что такое лазер? Там же именно на резонансе частот, на резонансе энергии получается импульс. Mm. получается мощный вот этот вот на резонансе так вот когда мужчина и женщина в резонансе mm. получается мощнейший эффект не в два раза больше мощность э, чем одного человека пары а в сотни в тысячи в десятки тысяч раз больше чем одного человека это зависит от степени их э, отношений любви там, в общем от степени резонанса mm -hmm. И я проверял это, исследовал. Во многих городах России исследовал эту тему, и тема оказалась очень продуктивной. Одна пара вполне может, вполне может держать пространство города и наполнять его соответствующими смыслами, соответствующими энергиями, соответствующими какими-то ментальными установками, образами. И вести город в этом направлении, в котором они видят, где-то вот одна пара вполне может вести стотысячный город. Я потом усилил пару, я соединил, провел эксперименты, соединил в нескольких городах несколько пар. Мощь еще более возросла, и тогда можно было даже большой город вести хорошем таком направлении и решать вопросы которые городские вопросы гораздо проще чиновники не понимают того почему но они принимают те решения которые вот этот э, совет пар принял понимаете У -у -у. У -у -у. интересно интересно и это, и это не манипуляция ни в коем У -у -у. случае я против манипуляции. Это как раз создание такой энергетических, таких энергетических условий, в которых и вот, вот этих пар, что по-другому не получится. Правильно же я понимаю, что эти пары должны обладать отчасти и определенным мировоззрением. То есть, то есть не Кстати. просто... Не просто вот как бы это продление рода, здесь уже как бы и экономическая тема и творческая форма. Здесь все. Да, вот а. мы это только выпускники нашей академии, только с ними я веду а. такие эксперименты, потому что это действительно это большая ответственность. Это же ну ты должен закладывать, если закладываешь образы, мысли, идеи, то это они должны действительно соответствовать эволюции, соответствовать с чаянием стремлением всех людей и обязательно построены быть на большой любви к людям к природе к стране к миру к планете то есть это должен быть действительно вот такой масштабности человек и обязательно масштабность должна быть соответствующей с маленьким масштабом который живет только в своем квартире и вот мечтая о том выстроить только свою квартиру ему выходить на город бессмысленно Понимаете? Поэтому, да, это специально подготовленные пары, но это реально, это у нас таких много-много, несколько тысяч подготовили. Mm -hmm. И многие работают в этом направлении. Так вот, город, поэтому я говорю, если ты, мой принцип такой, если ты здесь живешь, в этом городе, вложи в него, вложи все лучшее, что в тебе есть, любовь, уважение, Нельзя жить в городе, если ты к нему плохо относишься. Значит, не живи здесь, уезжай. Живи там, где тебе обязательно. Или полюби, или уезжай. Вот с Москвой у меня был, я же сам не москвич э, в глубине, я всего здесь живу 20 лет. А, а, я сам сибиряк из Алтая. Hmm. Вот. У меня фильм снят про Алтай. Я да. люблю Алтай, да, у меня снят фильм про Алтай, да. А вы знаете, а я написал книгу, правда не публиковал, которая называется, вот, вот, посмотрите, «Некрасов. Где жить на Руси?» И ниже, «Алтай». А вот так вот, вернемся к городу с Москвой. И я, когда приехал в Москву, когда меня пригласили э, работать в Москву, я понял, что на тех энергиях, на тех э, мыслях о Москве, которые у меня были раньше, а у меня были плохие мысли о Москве, то что в то время я был, когда директором завода там и прочее еще раньше, я много ездил через Москву в командировке, и в Москве было трудно поесть, да, в гостинице не остановишься. Это вообще, я даже на вокзалах ночевал. То есть, ну, в общем, это был кошмар. И я Москву не очень любил. Суета, есть, и я понял, что на этих энергиях мне здесь ничего не светит. И я стал ее учиться любить. Вот расскажу коротко, чтобы, может, кому-то uh -huh. uh -huh. Я объездил всю Москву на машине. Я проехал по всем станциям метро, на каждой станции выходил, посмотрю, погуляю, почувствую, ну, скажу, Москва, здравствуй, я тебя люблю, спускаюсь дальше. Я пешком исходил почти все до Садового кольца, внутри вот Садового кольца. То есть все такие, потому что первое условие, чтобы что-то или кого-то полюбить, это познать надо. Человека ли, город ли, познай, и ты, твоя любовь будет. Не, не с первого взгляда, О, а! это зачастую кармические вещи. А вот познай, тогда любовь глубинная, тогда открывается. Так вот, через познание я в Москву полюбил, и она мне отвечала дальше все, с ней, все, что шло все просто как надо. Например, я захотел купить квартиру нужного там, то-то, то-то. Мне выставили требования, какие мне нужны через день я нашел такую квартиру даже еще лучше. Понимаете? Ну и так далее. То есть, вот это все реально. То есть, работая вот так с городом, я называю работу, mm -hmm. потому что это действительно взаимодействие, ты можешь очень много решать в самом городе и комфортно жить сам. Чего mm -hmm. и мы добиваемся. А интересно, что в вашем сейчас вот таком посыле про, про, прослеживается тема, что город – это некая самосущность, то есть вот если бы мы брать, которая выстраивает связь, выстраивает отношения, входит с энергию с человеком, то есть с тем гражданином, с тем жителем, который здесь живет. То есть правильно я понял вас? Это первое. И второе, правильно ли то, что по идее, выстраивая взаимоотношения мужчины и женщины, мы учимся выстраивать потом вот с такими неодушевленными, на первый взгляд, объектами, то есть или такими огромными сооружениями, как 20-миллионный город, с которым можно выстроить и начать быть в той синергии, производя вот ту же самую энергию, мужскую женскую, творческую энергию и дающий какой-то виток эволюции для всех жителей, которые тут живут. Вы оба вопроса поставили во взаимосвязи, правильно? И на них у меня положительный ответ на первый и на второй. Сейчас поясню. Начну с последнего по поводу мужского женского. Да, это действительно так. Это именно на этих принципах тоже, взаимодействие мужских и женских энергий. Мало того, я скажу, что города есть женские, с преподаванием женских энергий, есть мужские, есть нейтральные. И это тоже желательно видеть, чувствовать и соответственно взаимодействовать. Ну, например, если я мужчина, то я в, в женском городе, я себя веду по-другому. Я с ним общаюсь по-другому, mm -hmm. И это дает результат. Если я приезжаю, для меня все двери открыты, и, ну, максимально комфортно, и со мной ничего не произойдет. Я знаю это, понимаете? То есть это э, такой момент. Ну и, соответственно, наоборот. А, а теперь по первому вопросу. Да, город – это живая сущность. Я как психолог это говорю, но это не только психология об этом говорит, но я как психолог говорю. Потому что город – это совокупность людей. Это не здание сооружения в первую очередь. Вот эту атмосферу, менталитет города определяет не здание сооружения, а именно люди, Согласны со мной. Поэтому именно совокупность людей, а что такое совокупность людей? Это та же, тоже психологическая сущность, как и один человек, если совокупность, это все равно психология. И можно рассматривать э, город, изучать как психологическую вот эту личность, сущность, э, вплоть до понимания пола, э, уровня э, сознания, менталитета, культуры, образования и так далее. Все это, все это реально просчитывается, просматривается, изучается, исследуется. И я создал, ну, я не назову это наукой, но методологию, которая позволяет мне определять, вот, психологически вставлять психологический портрет города, любого города. Не стоит там побывать побыть какое-то время. Я оставляю психологический портрет города. Если кому интересно, у меня есть в книге «Кто счастлив, тот и прав». Кстати, эти слова я взял у Толстого «Льва». В конце жизни он, в конце жизни он дошел. В конце жизни это в дневнике у него записано буквально чуть ли не последние его слова в этой жизни он написал: «Кто счастлив, тот и прав». Ну, самым, отличные слова, да. Uh -huh. Тем самым он себя как бы поставил туда и сказал, да, я был неправ, <связать> молодец. Гений все-таки есть гений. Uh, так вот, <связать> кто счастлив, тот и прав, эта книга, и там есть глава «Психологические портреты городов». Там, по-моему, 15 или 17 городов я привожу, uh, как, ну, как образец, чтобы люди могли посмотреть на город. Вот, то есть я составляю «Психологический портрет города», где понимаю все его... Uh, тонкости его души, как говорится, его образа, его менталитета, и мне тогда легче с ним взаимодействовать. И вы знаете, это реально есть пример. Один, одна команда, молодой мэр с молодой командой, ребятам до 40 лет, пришли в город, ну это вот во время вот этих всех наших перестроечных времен, пришли в город, и с сабельным наскоком решили, вот, ну, новые технологии, вот мы сейчас дадим, с хорошими намерениями, то есть это пришли ребята, заинтересованы в том, чтобы город дожил, жил, там, ну, так далее, так далее, то есть планы, у них было громадье планов, и они все достаточно, э, э, достаточно современные, и у них все пошло наперекосяк, и у них ничего не получается, они уперлись в тупик, и вообще встал вопрос, о том, что они скоро выборы, и все, они им скажут до свидания. И вот тогда они обратились ко мне, и я приехал, посмотрел, и ребята, ну представьте, вы пенсионеру начинаете говорить, дедуля, побежали туда-то, вот сделаем то-то, и будет вообще все классно. Ну, к примеру. Ну, дедуля... Ой, кряхтит, да, ой, там у меня... Да, да что ты, вы, сынки, как я могу там... Понимаете, то есть... Ну, как можно состыковать вот этот молодой задор, молодые планы и вот состояние города, которое реально есть. Да, его можно изменить, но он, он не может быть, он может и не быть пенсионером. Как, кстати, многие города умирают, потому что не знают, как с ними взаимодействовать. Понимаете? Mm -hmm. Это же не столь, даже не столь экономика. А здесь больше именно психология, больше социология. Я, например, некоторым городам помог подняться, заложил вектор развития. Причем один город очень э, тяжелый в плане, он умирал, он умирал реально, и мы его подняли к жизни. Большой город, 500-тысячник, 500 согласитесь, это серьезно. Так вот, э, я им сказал, ребята... А вы подойдите именно к нему как к пенсионеру. И начните с его интересов, с его вот, uh -huh. всей той концепции, которую он жил до этого. Он заслуженный, он там металлург, он там весь в медалях, в орденах, он, и вот он на пенсии, а вы его пытаетесь трясти и вытряхнуть его из его пиджака. И вытряхнуть молодого. Не получится. Вы начните уважать его, его все то, что у него было, все, начните с этого. И вот они начали с пенсионеров. Они стали проводить собрания, там прочее, для них какие-то там пошло, пенсионеры зашевелили, или закрутились. А у пенсионеров уже знаете, сколько еще энергии. Uh -huh. И они раскрутили, пошло. Я опираясь на них, они в конце концов подняли и город, и, пошли, и на второй срок пошли и так далее. Вот, пожалуйста. А в связи с этим? Меняется ли тогда? Город-то. Ну, например, он был Конечно. пенсионером. И он становится там уже другой, да, возраст? Да, через, через несколько через пять лет это уже был не пенсионер. Он уже был в возрасте где-то порядка 50 лет. То есть уже Крепыш уже начал там свои дела. Анатолий Александрович, ну, то есть вот она обычная молодость. А? То, есть, <laughs> то есть, когда вкладываешься, начинаешь потихонечку и смотришь, город молодеет. То есть, скажите, если не секрет, а Москва кто? Мужчина, женщина? Вот как она, как вы ее видите? Вот... Как вы в ней сейчас живете и с кем вы взаимодействуете? С Москвой не все так просто, очень не просто. Москва родилась на насилии. Это даже не то, что там эти земли захватили через убийство князя местного, там это все мелочь. Вообще Москва как столица России должна была не здесь быть. Столица mm -hmm. России не здесь должна была быть. Начнем с этого. А столица должна была быть во Владимире. Это, это стольный город Руси должен был. Именно туда Андрей Боголюбский приехал. Именно с этой целью его туда привела икона. Вот. И, но Москва путем своих интриг и прочих всех дел, она сумела взять Верховную. Поэтому у нее пошло много наперекосяк. Потом много разгорело и прочее. Здесь кармическая серьезная проблема. Хоть слово «карма» я не, не люблю, но в данном случае, ну, более понятно, наверное. То есть, ну, вот, э, на этом она родилась. Но она все-таки э, была женщиной, была женщиной долгое время, почти все время была женщиной. Женщиной разной, э, разным характером, разным э, возрастом, потому что, ну, по эпохам там, по... Там разные были обстоятельства, разные правители тоже играют роль, разные кланы сталкивались. Я это исследовал. Вот, коротко об этом написано в этой книге. Кто счастлив, тот -то и прав. Я, вот, во время перестройки, представляете, ее, ее сделали мужчины. Провели операцию и сделали мужчины и перестроечные годы, она была, вот эти вот ребята, красные пиджаки, там, малиновые пиджаки, там, и Лужков сыграл свою роль. Они много сделали для того, чтобы она мужичилась стала жесткой, волевой, активной, наглой и пошла грабить Россию. Столица России, которая должна заботиться о регионах, она стала их грабить. И это не женская позиция. Женщина заботится, понимаете, о стране. А здесь пошло эксплуатация страны. Вот. Такая мужская агрессивная поли политика началась. Сейчас потихонечку женский облик к ней возвращается за счет многих факторов. Вот. Потихонечку женское состояние к ней возвращается. Но пока еще вот эти... Те заложенные в перестроечное время э, тенденции пока еще сглютаются. Mm -hmm. ну, да. Интересно, что даже может энергия меняться с мужской на женской и потом возвращаться, да? То есть вот, у городов э, такая э, форма есть. Ну, то есть мы как бы рассматриваем вот эту... Да, вы знаете, ну, это не единичный случай. Санкт-Петербург, пожалуйста, родился как мужской. там, ну, Петр создавал что он мог создать конечно мужской город создавал со всеми и задачи у него были мужские там и оборонительные в том числе и так ну далее да. вот то есть это мужской был но пришли потом череда женщин екатерина одна вторая третья вот эти череда женщин правительниц и они его они сделали женщину. этот город они сделали женщину и он буквально до начала этого века, вот 21 века, так женщины и был. После Петра он был так и женщины, этот город. И если вот вы читали стихи, стихи Булата Кульджавы, он так и пишет там. То есть про ее одеяние, там, такое платье. Он ее в женском облике mm -hmm. видел. и То есть не только это я, это ну, это реально, это можно прочувствовать. Вот, творческие натуры это чувствуют. И вот только сейчас, в этом веке, она начала снова возвращать, обретать свой мужской облик. Интересно. Интересно, как вот эта смена происходит городов. Но тем не менее, правильно я понял, что города живут сами по себе вне зависимости от людей, которые в них находятся? То есть люди могут спать, не спать, участвовать, не участвовать или нет? Или нет. город живет людьми? Только город это люди. Это не здание сооружения, это не предприятие и торговые центры. Это люди. Поэтому без людей города нет, город мертвый. Спасибо, спасибо. Анатолий Александрович, сегодня мы с вами подняли несколько тем. То есть мне кажется, что мы раскрыли э, вообще, в принципе, зачем вот это слово, зачем. Зачем человек живет, зачем ему выстраивать семью, зачем жить в городе, как город создавать, зачем пользоваться э, предметами, которыми в городе создаются. Очень важно отметили, что существуют продукты, например, такие, как вы создаете. Это продукты нематериального плана, то есть это продукты немного другого плана, но они важны, нужны, им нужно знать, что они есть, им можно воспользоваться. В целом мы так ну, раскрыли определенное мировоззрение, то есть вот из чего человек исходит, его миропонимание, мировоззрение. И еще одну очень важную вещь, я отметил для себя, что... Есть представление, что исследователь это тот, который отправляется куда-то, или исследователь это в науке, который познает и открывает там атомы, молекулы, а есть исследователь жизни, вот, который познает, что такое жизнь и смотрит, на как она и исследует это в разных своих направлениях. И это а, больший диапазон, больше кругозор, который дает нам возможность быть исследователями своей жизни. Вот быть исследователями, а, понимающими, что сегодня, вот в этот день, я вот это открыл, вот, а в следующий день я что-то еще открою, не знаю еще чего, потому что это некая тайна, но она откроется, если а, расположена вот эта исследовательская жилка, нотка, форма. Тогда и семья – это некое исследование, тогда Конечно. и другой человек – это исследование, мужчина или женщина, с которым ты живешь, это все исследование. И вот если перевести вот в это, что живое – это все, что в исследовании, и тогда у тебя есть перспектива развития, роста и какого-то вот такого внутреннего счастья, вот внутреннего наслаждения от того, что ты живешь. Вы Знаете, завершить, чтобы завершить наш разговор, а, может быть, завершите, и заложить какое-то продолжение. Вот у меня в руках глобус. Угу. Это тоже живой организм. И с ним тоже надо взаимодействовать как живым организмом. Это земля, вы имеете в виду. Это земля, да. Это земля. Вот изо мной карта. Здесь, может, видите черты. Я совершил mm -hmm. кругосветное путешествие вокруг mm -hmm. Земли для того, чтобы прочувствовать ее, понять этот живой организм. То есть у меня не только города, страны, у меня есть очень интересная работа по странам, но и планета ⁇ это тоже живой организм. И вот когда человек выходит на уровень э, своего мышления, масштаба планеты, тогда все начинает открываться истинным образом. Тогда mm -hmm. Понимаете, тогда как раз масштаб тот, с которого видно все более истинным, чем из своего окошка, то, что здесь могут возникнуть проблемы с соседями, с соседними странами и так далее. А когда ты вот с этой позиции смотришь, то все обретается уже в другом ключе. Я вас благодарю за замечательные вопросы, за эту беседу. Мне очень понравилось, как я сказал, редко мне удается так вот хорошо побеседовать от души. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Мне очень понравилась эта нотка. Давайте мыслить планетарно, и все будет тогда отлично. Да. Спасибо. Еще раз раз знакомству. То есть, и надеюсь, что мы с вами еще сделаем передачу и возьмем что-то такое, что еще мы не брали. То есть такое поглубже, интересно. Пожалуйста. Пожалуйста. Вам. Счастливо. Благодарю. До свидания.